Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илюза Шарифунина Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский университет посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вместе медиа КФУ в вечной мерзлоте обнаружили катастрофическую угрозу для климата. Академик Российской Академии наук почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев избран выдающимся членом американского астрономического общества. Он вошел в высшую категорию членства Legacy Fellows, которая присуждается за оригинальные исследования и публикации, инновации в астрономических методах или приборах, значительный вклад в образование и публичное просвещение, а также за выдающиеся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 Несколько лет назад мы начали говорить о возрождении наших старых традиций. И здесь Владыка нам фан, очень сильно помог. И возродилась, по сути, кафедра теологии. И резко вырос контингент обучающихся. И у нас кафедра религиального ведения была. Кроме того, на встрече обсудили и совместную общественную и медийно-просветительскую деятельность. Митрополит Кирилл поддержал предложенные идеи и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Диана Шленкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюз. Казанский университет посетили сотрудники научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» от Уфимского государственного нефтяного технического университета. Все подробности далее. Встреча состоялась на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. Напомним, в прошлом году для работы научного центра мирового уровня был создан консорциум, во главе которого находится Казанский университет. Вот туда входит Губкинский значит, университет нефтяной, так, в Москве, Уфимский Нефтяной. Технический университет и э, Сколтех. Совместно с коллегами из Уфы специалисты обсудили предстоящие научные проекты, реализуемые в рамках основных направлений НСМУ. Производство при поддержке действующих нефтегазовых компаний страны, представители которых также приняли участие в мероприятии. Результаты. Первое это создание таких вот экспрессных и эффективных технологий для поискования значит, нефть, крупных залежи нефти и газа значит, на неисследованных территориях. Во второму направлению значит, это повышение коэффициента извлечения нефти на гигантских месторождениях нефти и газа. И третье направление оно связано с разработкой таких вот технологий добычи трудных, трудноизвлекаемых запасов. Это вязкая нефть. Также были представлены проекты, реализуемые в рамках приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского университета, которые получили свое развитие и продолжение в лабораториях научного центра мирового уровня. Гости рассмотрели перспективы внедрения разработок из смежных научных областей, нефтегазовую промышленность, катализаторы, нейронные сети, машинное обучение и другие. Я думаю, что перспективы достаточно широкие. Сегодня мы таким единым широким фронтом идем в сторону крупных, индустриальных партнеров, для того, чтобы решить вот те актуальные задачи, которые стоят в текущей экономической ситуации. То есть это максимально эффективное освоение минеральной сырьевой базы, жидких углеводородов, объединение научного потенциала. Также в программу «Визита» вошли экскурсии по лабораториям геологического и химического институтов. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.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 Отбор экспертным советом. Самое ценное в оценке работ это живое обсуждение. Это некое золотое сечение, когда у нас есть требования, касающиеся качества русского языка, фактуры, то есть необходим факт-чекинг, необходимо такое понимание формата, внутри которого работают журналисты. Вот когда мы находим вот это золотое сечение, то эти программы попадают в короткий список и претендуют на победителей. Проект в этом году впервые совмещает онлайн и офлайн формат, но несмотря на отдаленность некоторых участников, обсуждение все.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 Группа исследователей под руководством ученых Копенгагенского университета пришла к выводу, что быстрое таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большое количество углеводорода, что может привести к катастрофическим последствиям для климата. Все подробности далее. По словам Юрия Переведенцева, из-за того, что мерзлотный слой начинает трансформироваться, все это может привести к гибельным последствиям. В связи с потеплением климата микроорганизмы разлагают остатки растений и другие органические вещества в метан. У нас очень сильно возрастает концентрация углекислого газа в атмосфере. Уже 410 частиц на 1 миллион. Это очень много. Это примерно 30-40% больше, чем было, скажем, 200 лет тому назад. И вот содержащийся в атмосфере парниковый газ, он не позволяет теплу уходить от земли. В основном потепление идет за счет углекислого газа, что приводит не к ускорению, а к добавлению. Пусть сейчас не столь существенному, но в будущем этот процесс ускорится, и метан будет все больше накапливаться в атмосфере. А это, несомненно, будет представлять серьезную угрозу для климата. Тепло нарастает. В атмосфере и на земной поверхности, не только, и в океане, кстати говоря, океан тоже прогревается. Вот вся климатическая система, это атмосфера, океан, суша, биосфера, все это прогревается. И благодаря вот этому прогреву, опять-таки атмосфера еще раз дополнительно поступает новые порции углекислого газа. Очень быстро растет, очень быстро растет, и особенно она быстро растет в Арктике, именно в Сибири. А там как раз... Расположена и вечная мерзлота, там и болото, и вот и сама Арктика освобождается тогда. И это все дополнительный источник нового новых поступления парниковых газов в атмосферу. Ученые Копенгагенского университета не уверены, сколько дополнительного углерода из почвы может быть задействовано. Для оценки угрозы требуется дальнейшее исследование. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.